Вы знаете, Григорий Алексеевич, тут недавно выступал один из советников офиса президента Зеленского, неважно, Арестович вам фамилия, который говорил, что вот эта война, именно военные действия между Россией и Украиной были неизбежны. И даже если бы во главе России стоял, там, это цитирую, либерал или демократ, все равно Россия должна была бы напасть на Украину, говорит Арестович. А, исходя из сегодняшнего дня, вы думаете, что к этому шли, шли, шли? Это неизбежно? Вот после Беловежья... Абсолютно избежно. Вот, я хотел бы... Абсолютно избежно, просто нужно было проводить другую политику. Да, что-то такое все время было в головах. Ну, Крым всегда был в головах. Было, было, было такое в головах. У меня есть даже, даже не Крым, больше было в головах, я могу вам некоторые удивительные вещи рассказать, ну, просто это отдельно. Почему избежно? Почему избежно, почему не избежно? Потому что в этом работа, в этом политика. Если критерием вашей политики является не допустить войну, то ее можно не допустить. И все, просто этим надо заниматься. Это, это специальная политика. А если у вас нет такого ограничения то вы туда и приплететесь. При, при, при не то, же ограничений нет, Поймите, а желание такое есть. есть. Вот. Это уже другое дело. Поймите, я вот хотел сказать. Я думаю, что вот то, что происходит, это абсурд. Потому что эта штука не имеет каких-то вразумительных целей, а главное перспектив. Она ничем не, не может кончиться. И в этом очень большая Историю, опасность. И это трагический кровавый абсурд. А Вы понимаете, это просто не какая-то там операция. Это просто вот абсурдная история. И это очень серьезно. Это колоссальный вызов. И именно поэтому никто сегодня не может предположить, чем это кончится и, и во что это выльется. Мы сейчас, как я вот уже вам сейчас говорил, мы в свободном полете. Мы вот посмотрим...